Всем привет, с вами Влад Гриценко и я представляю вашему вниманию видеокурс HTML5 для начинающих. И в этом уроке мы с вами рассмотрим вот такой пример кода. Что нам с ним делать? Откройте свой блокнот, да, да, обычный блокнот, который поставляется вместе с операционной системой. И введите в него вот этот код, один в один. Нажмите на паузу. И введите его спокойно и не торопясь. Для того, чтобы у вас были вот такие отступы, как вот здесь, нажмите клавишу Tab. Итак, приступайте к написанию кода. Так вы написали уже код, давайте теперь приступим к его обсуждению. Для начала... Мы поговорим с вами о первой строке, это doctype.html. Что делает эта строка? Эта строка переключает браузер в один из режимов. Данный режим HTML5. О других режимах мы поговорим с вами позже. Также эта строка сообщает, согласно каким правилам синтаксиса проводить проверку текущего документа. Еще точнее мы тоже поговорим об этом с вами позже. Но на данный момент... Этого нам знать о доктайпе достаточно. Переходим к следующему элементу, это HTML. Данный элемент это контейнер, который заключает в себе все содержимое веб-страницы, включая элементы head и body. Собственно говоря, HTML и состоит из head, и body и тела страницы. Элемент HTML идет в документе сразу после определения типа документа, устанавливаемого через элемент доктайп. Итак, сейчас поговорим об элементах head и body. Head – это элемент, предназначен для хранения других элементов, цель которых – помочь браузеру в работе над преобразованием веб-страницы, а в дальнейшем – для корректного ее отображения. Также внутри могут находиться метатеги, которые хранят информацию для поисковых систем. Это ключевые слова и описания. Элемент не отображается, запомните это, и скрыт от конечного пользователя. А что это значит, вы поймете из следующих уроков, но на данный момент этого достаточно. В этом хеде расположен вот такой тег, meta -charset utf. Это тег meta с атрибутом charset, об этом тоже подробнее в будущем. Указывает кодировку документа. Атрибут введен в HTML5 и предназначен для сокращения формы тега мета, которая сдавала кодировку в предыдущих версиях HTML и XHTML. Mm, на самом деле, в прошлых версиях эта строка занимала гораздо больше места, теперь запись в два раза короче, что очень удобно в свое время. Так, следующий, который идет на одном уровне вместе с мета тегом, это title. Этот элемент определяет заголовок документа. Элемент title не является частью документа и не показывается напрямую на веб-странице. В операционной системе Windows текст заголовка отображается в левом верхнем углу окна браузера. Допускается использовать только один тег title на документ и размещать его в контейнере head. По-моему, тут все понятно. Элемент body. Элемент предназначен для хранения содержания веб-страницы, то есть контента, всей отображаемой в браузере информации. Информацию, которую должен увидеть пользователь, следует располагать внутри этого элемента. К такой информации относятся текст, изображение, скрипты, javascript, хотя некоторые подключаются и в head. И также добавление информации происходит с помощью тегов. О тегах мы тоже с вами сегодня поговорим. Элемент h1 это заголовок первого уровня, подобно тем, что вы создавали в Microsoft Word. Подробнее о заголовках мы поговорим в следующих уроках. И... Параграф. Он используется для отображения основного текста на веб-странице. Подробнее о нем мы поговорим в следующих уроках. Итак, давайте теперь узнаем, что такое HTML. HTML – это язык для создания веб-страниц, прежде всего. HTML переводится как «Язык гипертекстовой разметки», дословно Hypertext Markup Language. HTML – это язык разметки, а не программирования. Язык разметки – это совокупность тегов разметки. HTML-документ содержит HTML-теги и размещенную информацию. HTML-документы также называют веб-страницами. Все это вы должны запомнить для себя и знать, по сути, на интуитивном уровне. HTML-теги – это слова, окруженные угловыми скобками, вот как мы видим на изображении. По сути, как мы уже узнали с предыдущего слайда, HTML это совокупность HTML тегов. HTML теги обычно парные, то есть такого вида. То есть тег открывающий, первый тег называют открывающим, а второй закрывающий. Закрывающий тег пишется так же, как и первый, но с косой чертой перед названием. По-моему все просто. Вот тег открылся, в него мы поместили информацию, тег закрылся. Итак, поговорим о браузерах. Смысл браузера в том, чтобы загружать HTML-документы, он их загружает с сервера, и интерпретировать их как веб-страницы, то есть отображают для конечного пользователя. Браузеры не отображают теги, но используют их для корректного вывода содержимого. HTML за долгое время своего существования претерпел немало изменений. И вот из этой таблицы мы можем посмотреть, сколько лет развивался этот язык разметки. И к чему он, по сути, скоро еще и придет. Мы на данный момент изучаем HTML5. Он разработан был в 2012 году. Однако, в тот момент он еще не был закончен. И многие функции просто тестировались разработчиками. И XHTML5 выпустят, как только HTML5 будет полностью закончен. И поддерживаться абсолютно во всех браузерах одинаково. Но к общему стандарту, к сожалению, еще не пришли. Однако, будем ждать. Это по-любому рано или поздно произойдет. И еще раз, как и обещал, о type. на данный момент имеется большое количество различных документов в сети, как мы понимаем. Да? И браузер может корректно отобразить HTML-страницу только в случае, если он знает тип HTML документа и версию, которая использовалась при его написании. Есть распространенные типы HTML документов. Сейчас стал HTML5 очень распространен, пожалуй, им уже и можно в наше время ограничиться при написании HTML страниц. Ранее самым популярным были это HTML 4.0.1 и XHTML 1.0. Я пользовался HTML 4.0.1. XHTML имеет небольшую разницу, однако, лично я надеюсь, что все это в прошлом, если есть сейчас HTML 5 и за ним будущее. Итак, на этом я закончу данный урок. До встречи в следующих уроках, они будут еще интереснее, и они расскажут вам еще больше подробностей. И в итоге мы с вами изучим HTML5 с абсолютного нуля. Тот документ, который вы написали в блокноте, можете закрывать на текст, не обращайте внимания. Мы с вами еще не раз создадим много подобных веб-страниц. Итак, спасибо вам за внимание, подписывайтесь на новые уроки. С вами был Влад Гриценко, до новых встреч!